С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автомобильного инструмента от компании Marshall MT4108. На 108 предметов. Немножко о бренде Marshall. Marshall это белорусский бренд, но завод по производству находится в Китае. Инструмент предназначен для личного использования, то есть в гараже для ремонта автомобиля. Не применяется на СТО и автосервиса. Оставляется набор. Упаковочная коробка, вот такая вот, сверху идет. Указывается 108 предметов, два рабочих квадрата в наборе, 4 четвертая, 1 вторая дюймов, хромбонагивая сталь. И на обратной стороне сбоку указывается комплектация набора. И здесь, э, где набор производится. Если коротко, сам, э, сама фирма Беларусь, Минская область, Минский район, производится... На заводе в Китае перейдем к комплектации набора две трещотки два рабочих квадрата 1 четвертая дюйма и 1 вторая дюйма трещотки здесь идут 24 зуба как для того такой ценовой категории инструмента трещотки хорошего качества то есть не люфтят, очень плотно прокручивается трещотка. Есть реверс, быстрый сброс головки и фиксация на трещотке. Трещотки разборные, то есть механизм нужно внутри обслужить. Длина трещотки на 1,2 дюйма 260 мм и на 1,4 четвертую 155 мм. Трещотки идут прямые. Надпись здесь хром хром хромбонадивая сталь и... На самой рукоятке надпись Марша. Здесь трещотки идут комбинированные. Черный цвет это пластик, красный. Скорее всего, обрезиненный пластик, потому что такой тонкий слой сверху идет резин. И также все. Трещотка под одну четвертую. Также 24 зуба, есть реверс. быстрый сброс и одевания. И трещотка разборная. Два Т-образных воротка. Под одну четвертую дюйма у нас 245, вернее, под одну четвёртую у нас 110 миллиметров вороток. И под одну вторую 245 миллиметров вороток. И вот а переходник, получается удлинитель 245 миллиметров. Далее два кардана под одну вторую и под одну четвёртую. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Удлинители под 1 четвертую у нас два удлинителя, идет 100 мм и 50 мм. Под одну вторую дюйма, я уже показывал, один идет у нас 245 и второй поменьше 110 мм. Надпись также маршал есть на металле. Набор Г-образных ключей. Три ключа шестигранных. Две 16 головки 21 мм. Теперь перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль головок. Два рабочих квадрата. Одна четвертая, одна вторая дюйма. И по... Теперь перейдем к самим головкам. По одну вторую у нас 17 штук. Головок, самая маленькая у нас здесь на 10 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 193 грамма. Надпись на головках Marshall, хромбанадий сталь 32 мм. Сверху ее защитное матовое покрытие. И головки под четвертую дюйма, общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм, самая большая на 14 Головки длинные, общее количество 13 штук, самая маленькая 6 мм, самая большая у нас идет на 22 мм. Головки Торс, 13 головок, Е4 самая маленькая, Е24 самая большая. Это звездочки Торс. Головки, размеры головок на, есть надписи на самом пластике внутри. То есть, головка 19 мм, надпись 19 мм на пластике. То есть, очень удобно, потому что вы можете сразу найти нужные размеры Биты. В наборе биты под 1,2 дюйма, которая используется с переходником, вот такой адаптер. И есть под 1,4, которые идут уже с переходником монтированные. То есть, под 1,4 у нас 18 бит. Под одну вторую у нас 17 бит, нижний ряд. Торсы шестигранные, шлицевые, то есть все, которые <клес> биты, самые распространенные, именно профили здесь есть. Это вот адаптер, вставляете нужную биту. Теперь по самому инструменту, визуально, как он изготовлен. Потому что, когда открываешь набор инструмента, если что-то плохо сделано, криво-косо, криво то есть, сразу это видно. Здесь мы не нашли каких-то сколов, царапин там глубоких или следов третья. То есть, инструмент отполирован. Я считаю, что с такой ценовой категории, в которой подается этот инструмент, очень хорошее сочетание цены и качества. То есть, для домашнего применения, он подойдет на 100%. Кейс пластиковый. Он цельнолитой. То есть зависа здесь посредине пластиковая. Две крышки соединены. Нет, нет завис, который сняет две крышки. То есть цель... кейс цельно отлитый. Плюс это то, что здесь металлические замки. запирания. Ну, ведь Инструмент не выпадает. Хорошо защелкиваете на местах. И все хорошо держится. Материал изготовления, который указывает производитель, это надпись на металле, кромбо-надьевая сталь. Вот, все отлично закрывается. Вот такой логотип Маршал, причем это э, буквы идут пластиковые, то есть отлиты вместе с кейсом, не надпись, просто краской. Как обычно есть дешевые наборы делают. То есть все. 108 предметов. Маршал логотип бренда. Рекомендуем к покупке данный инструмент. Теперь по кейсу. Забыл кейс сказали вам. Вес набора 6,4 кг Длина кейса 30, вернее длина кейса 30, ширина 38 см высота 8 см Рекомендуем покупки данный набор, так как хорошее сочетание цены и качества данного инструмента. Подписывайтесь на канал и получайте дополнительные скидки у нас в магазине. Спасибо, до свидания.